приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донского мы с вами сегодня посмотрим топ 10 из каталога номер 4 компании oriflame каталог будет действовать с 7 по 27 марта отличный весенний месяц когда душа поет весна капели хочется преображения и в этом каталоге есть абсолютно все вот все все все что хочет женщина для того чтобы измениться и я вам покажу топовые продукты которые меня вдохновляют и с самого начала прямо на первом развороте появляется вернее возвращается наша с вами любимая тушь 5 в 1 ван она в новом дизайне но кисточка и состав туши слава богу как я говорю не изменился вот такая тушь у меня уже есть на канале видео обзор как я крашу реснички этой тушью что она делает разделение изгиб длина объем она укладывает ресницы веером не размазывается не растекается не оставляет отпечатков я очень люблю эту тушь еще и за то что она эластична и ее можно наслаивать 3-4 даже слоя то есть до того размера и объема который вы хотите обычно в обычной жизни мне достаточно два слоя но если я делаю какой-то вечерний макияж праздничный то делаю 3-4 слоя очень рекомендую попробовать и в этом каталоге тушь идет не просто со скидкой а еще она участвует в акции нужно заказать тушь и оставить отзыв или на сайте oriflame или в любой социальной сети с определенным хэштегом об этом подробно читайте на страничке номер какой номер интересно ну, то есть на следующем развороте сразу прочитайте подробные условия все сделайте правильно чтобы поучаствовать в розыгрыше сертификатов от Владислава Лисовца классно итак дальше следующий разворот подводка я считаю, что стрелки, и не только я, <смех> это мода. Мода нам диктует стрелки. Стрелки абсолютно разные. Они могут быть тонкие длинные, они могут быть в восточном стиле, либо э, в таком ретро-стиле то есть толстые, тонкие, самые разнообразные. То есть вы можете проявить свой креатив через макияж стрелками. И стрелка однозначно делает лицо взгляд вернее, взгляд. Выразительным, четким глаза становятся более крупные, поэтому я выбрала номер два новинка в серии The One, подводка. Также важно учитывать, что подвойка водостойкая, и к ней нужно специальное средство для снятия водостойкой косметики. Я так думаю, я еще не пробовала, но я так думаю, что Обычное средство может и не справиться. Итак, она только в одном оттенке интенсивный черный. И следующий разворот. Помада. Конечно же, помада. Что может изменить мгновенно девушку. Оттенок помады. Если мы накрасим губы нежной нюдовой помадой. Это один образ стоит нам накрасить ярко-красные губы сразу в другой образ, другое настроение, другое восприятие вас. Поэтому две помады я выбираю ультра опять в одном и с эффектом металлик. помада с эффектом металлик это сейчас очень яркий тренд поэтому если у вас еще до сих пор нет такой помады то в четвертом каталоге у вас появляется возможность заказать ее с огромной скидкой обзор на каждую из помад есть тоже на моем канале мои впечатления более чем классные потому что предыдущая помада мне казалась ультракремовая более плотной тяжелой на губах ощущалась новинка на губах не чувствуется она настолько комфортная приятная понравится я думаю любой девушке у помад классный дизайн что у одной что у другой стильные классные помады которые приятно демонстрировать то есть подкрашивать губы даже на публике следующий разворот краску для волос ура я думаю что многие из вас сейчас воскликнут наконец-то мы уже ходим ищем краску в магазинах а может быть кто-то даже покупал краску в магазинах мой оттенок 9.0 пока еще в старой упаковке краска у нас меняется только по дизайну что тоже по крайней мере меня радует потому что эта краска меня полностью устраивает в этой коробочке у нас такой отличный состав Сейчас буду вам рассказывать, почему мне эта краска нравится. Она ухаживающая, отлично прокрашивает седину. Я беру вот этот флакон, тюбик, тюбик выдавливаю в флакон, взбиваю как бармен, отламываю кончик и распределяю краску по всей прикорневой зоне, используя нашу кисть, которая была ранее в каталоге. Держу 35 минут, смываю, наношу маску держу маску несколько минут смываю и я как будто только вышла из салона красоты потрясающе краска содержит масло льна и масло омега-3 волосы становятся мягкие послушные блестящие живые поэтому очень рекомендую если вы раньше не пробовали нашу краску то сейчас ее потестировать в новом дизайне есть специальная инструкция и если вы развернете инструкцию то здесь внутри Та вот так вот спрятаны перчатки конечно эти перчатки не очень удобные, абсолютно их не люблю потому что они огромные такие вот но если вдруг получилось так что нет перчаток хороших удобных которые прям по ладошке то это отличный вариант чтобы не испачкать руки сделать то есть нанести краску на волос вот. имейте в виду, потому что многие даже не замечали раньше что перчатки имеются в наборе следующая страничка и здесь акция Акция с маской Novage маска ночная и к этой маске еще рекомендую, и не только к этой маске, просто рекомендую иметь вот такую вот силиконовую кисть для нанесения масла, которая очень здорово упрощает нашу жизнь я называю такие вещи гаджетами которые удобны для того чтобы нанести маску не пачкать руки распределить ее ровным слоем подлезть самые такие вот укромные местечки чем мне нравится эта маска я ее наношу на ночь особенно тогда когда знаю что я не успею выспаться или что у меня будет напряженный день будут съемки или мы куда-то идем на праздник то есть я готовлю свою кожу ночью потому что проснуться утром а она у меня вся сияла лицо было розовое мягкое чтобы кожа была увлажненная и напитанная очень люблю эту маску она у меня есть всегда. Вот, всегда я ей пользуюсь конечно не так уж прям часто но когда такие моменты есть или просто вижу что лицо как-то выглядит немножко усталым я наношу эту маску в каталоге номер 4 у нас идет акция такую маску можно приобрести всего за 799 рублей если вы выполняете условия и как выглядят условия если вы в третьем каталоге делали заказ на 500 рублей то в четвертом тоже достаточно сделать заказ на 500 рублей и уже одну маску вы можете приобрести то есть на каждые 500 рублей одна маска если же вы в третьем каталоге пропустили и не делали заказ на 500 рублей или на тысячу то есть ну, кратный 500 чтобы сделать заказ на несколько масок то в четвертом каталоге на каждую 1000 рублей одна маска мне кажется это крутой вариант во-первых побаловать себя своих клиентов расскажите им про эту акцию позвольте им поиграть с этим каталогом полистать его показать своим близким они наберут заказ на 1000 рублей и смогут заказать такую маску ну и заодно и кисточку конечно такую лопаточку даже не кисточка это лопаточка дальше О, как я радуюсь этому развороту вы знаете у нас серия укрепляющая для волос сейчас точно. А против выпадения, ну это, в общем-то, укрепление, выпадение, да, все это одно целое. Мы работаем со своими волосами изнутри посредством витаминов Вл нас, а снаружи шампунями, кондиционерами, тониками специальными. И в этой серии целых четыре продукта: шампунь, кондиционер (раньше кондиционера не было), тоник несмываемый и специальное средство для уплотнения волос я попробовала пока только шампунь для волос у этой серии hair x чуть-чуть поменялся дизайн то есть форма флакона та же цвет то есть мы отличаем теперь эту серию по серому оттенку аромат абсолютно другой состав абсолютно другой по ощущениям когда я вымыла голову то есть волосы, вымыла этим шампунем, я заметила, что у меня волосы как будто стали более большие. Я так их назвала. То есть такая огромная шапка волос. Непонятно от чего. Поэтому я ничего другого не делала, только этот шампунь. И я понимаю что волосы как будто бы уплотнились стали послушными гладкими и блестящими я вечером расчесывала волосы глядя свое отражение в зеркале я была удивлена как они все переливались и блестели мне так это понравилось я думаю что это все-таки шампунь такую роль сыграл потому что я ничего другого не добавляла в свой уходовый комплекс за волосами поэтому рекомендую посмотреть на эту серию повнимательнее и еще что важно при заказе двух любых продуктов вы можете заказать массажер для головы сейчас мы его крупным планом тут посмотрим всего за 169 рублей вот такой будет массажер у меня есть его предшественник вот такой массажер смотрите как удобно мы берем его вот так вот между двумя пальчиками очень большие такие упругие пальчики массажера, мы начинаем массировать голову. То есть, когда вы нанесете тоник для волос, помассируйте кожу головы аккуратными, вот такими вращательными массажными движениями, чтобы усилить кровообращение, чтобы эффект был еще лучше, потому что это работает на 100%. Кстати, предыдущую серию мы проверяли неоднократно она работает дает классный эффект у меня даже заказывала одна клиентка которая за 70 лет и у нее настигло какое-то яркое выпадение волос и она брала шампунь и тоник несмываемый и сразу мне сказала буквально через несколько применений то что эффект классный и она его заказывает теперь у меня регулярно когда есть по акциям эта серия она заказывает что еще важно во первых эффект быстро здесь написано в каталоге что в течение двух месяцев вы увидите результат но я думаю что он будет гораздо раньше конечно все мы очень разные будет все индивидуально но главное Настройтесь, то, что результат будет стопроцентный. И, кстати, подключите еще вот витамины Wellness, они в этом каталоге по акции, я их не показываю, хотя тоже есть они у меня. То, что изнутри и снаружи, когда идет в воздействие, эффект сто раз лучше. Вот, имейте в виду. Следующий продукт, который мы с вами посмотрим. Осталось две закладочки. но не может быть такого. А, я вот так завернула. Четыре. Так, следующий разворот. Все для ног. А я забыла взять серию для ног. Вы меня простите. Итак, что здесь интересного? Во-первых, когда мы выходим из зимы в бысоножке, нужно особенно подготовить ножки. Чтобы они выглядели идеально. Кожа была мягкая, нигде не было на грубостей, натертостей, шелушений, сухости. Поэтому есть чудесная ванночка для ног. То есть мы добавляем буквально один колпачок в эту ваночку, не пенящееся средство. Сразу предупреждаю, потому что многие спрашивают: оно пенится? Нет. Далее есть крем, смягчающий на один, то есть питание. И есть крем ночной ночной увлажняющий также дезодоранты или тальк то есть любые дезодорирующие средства которые позволят вам подготовить ноги к тонким ремешочкам к туфелькам более тесным потому что после сапог всегда идет у кожи такой стресс а что это то есть ее вроде бы и очистить надо максимально чтобы она была такая мягенькая чистая да и сияла а с другой стороны, когда мы снимаем активно вот эти мертвые клеточки кожи, кожа обнажается и ее легче натереть. Поэтому очень важно нанесите дезодорант на ноги или тальк. Дайте дезодоранту высохнуть, улечься на ножках и только потом ныряйте в босоножки. И вы увидите, что вот это натирание, оно будет меньше вообще очень классные дезодоранты, а еще они дезодорируют ноги, более такие свежие, комфортные. И у кого отеки возникают или есть варикоз, то помогает как бы снять вот эту вот отечность и ногам легче. Вот это тоже не все знают, а нужно это знать и рассказывать людям. Следующий разворот – это тальк тальки у нас всего три талька при покупке двух скидка будет больше смотрите всегда на цены и на меленькие надписи которые нужно знать что здесь написано потому что по 139 рублей тальк гораздо приятнее смотрите чтобы открыть тальк мы вот так вот поворачиваем колпачок здесь есть указатели прокалываем 2-3 дырочки можно шпилькой да, любо, любым зубочисткой чем-то прокалываете и потом будете так закрывать открывать открыли смотрите насыпали сколько вам нужно и наносите на чистую кожу лучше прям после душа промокнуть кожу полотенцем но не вытирать насухо то есть промокнуть нанести тальк походить немножечко обнаженными чтобы тальк впитался чтобы кожа высохла до конца и после этого надевайте на себя одежду вот увидите кожа будет долго сохранять сухость гладкость и комфорт особенно в жару это просто незаменимый продукт очень его ценят женщины да и мужчины у кого ноги немножечко полноватые и бывает такое натирание между ног натирается вот талька можно спасаться по крайней мере очень здорово помогает Будет три аромата. Будет с душистой лавандой и мятой, жасмин и сандал как раз у меня. Он прям такой восточный, восточный. Или цветы для бархатистой кожи. Аромат цветов. Выбирайте на свой вкус. Я почему-то вот решила взять сандал, но он действительно такой яркий. Яркий сандал хотелось бы чего-то более нежного я скорее всего себе закажу еще вот лаванду и мята для свежести чтобы он был такой более легенький и не такой яркий следующая страничка наборы у нас выходит новый парфюмированный спрей для тела невероятный love potion blossom kiss вот такой спрей и что интересно, в каталоге он стоит 449 рублей, но я закладочку поставила на наборах. Вот так выглядит этот спрей. Невероятное вкуснятина, просто вот очень вкусно. Представьте сочный спелый инжир, лилия и бархатная ваниль. Вот это же очень вкусно. Он не приторный, не тяжелый, он легкий. Наносить этот спрей лучше на также после души, чтобы вот все тело было так приятно орошено этим ароматом и что самое интересное за 499 рублей на следующей страничке по акции вы можете дополнительно получить к этому спрею еще крем для рук с ароматом персика я его обожаю этот крем и помаду из серии наверное это oncolor Сейчас посмотрю Нам -нам -нам -нам. оттеночный бальзам да оттеночный бальзам нежный персик отличное предложение всего за 499 рублей то есть бальзам и крем для рук за 50 рублей всего получается да если сравнивать цены всего за 50 рублей поэтому рассказывайте своим клиентам про эту чудесную акцию чтобы они тоже в ней поучаствовали кстати набор может быть на выбор еще и другой Посмотрите в каталоге и последняя страничка я очень люблю эту страничку потому что гель для душа объемом 250 миллилитров всего за 79 рублей это бомба потому что мы выходим в более жаркое время года когда люди купаются намного чаще чем зимой и вот такой вот флакончик у меня правда другой гель но я хочу вам показать его дизайн и объем он выглядит небольшим, но здесь 250 миллилитров. И гели в этой серии три аромата: макадамия, с апельсином и слаймом. Классные, все густые, концентрированные, с приятными ароматами, удобные по форме гели. Поэтому Показывайте эту страничку я думаю у вас будет очень много заказов у многих именно на этот продукт а я вас благодарю за внимание и прошу вас написать в комментариях что вы выбрали какой ваш топовый набор о чем вы будете говорить своими близкими своими клиентами что вы будете им рекомендовать потому что вы обязательно должны сделать акценты в каталоге нереально рассказать весь каталог но когда вы сделаете такие закладочки во-первых будет и проще людям определяться с выбором потому что они будут смотреть что вы отметили а отметите вы скорее всего что-то самое-самое классное и интересное пишите в комментариях что было полезного что взяли себе на заметку я вам желаю чудесного каталога пусть у вас будет еще больше благодарных влюбленных в нашу продукцию клиентов всего доброго! Пока-пока!